Добрый день, коллеги! Я Стрепкова Марина, заведующая стоматологическим отделением города Домодедово, врач-стоматолог. Сегодня мы посетили курсы Ольги Евгеньевны «Основы гигиены. Как правильно вести себя в данных ситуациях при сложных ситуациях». Ольга Евгеньевна поделилась своим опытом в лечении особенных пациентов, то есть при скучности зубов, при конструкции ортопедических, при мостовидных продуктах. Протезах, как правильно ухаживать в этом случае за полостью рта. Также особенности пациентов, которые имеют в полости рта импланты это тоже особый уход. Хочу сказать огромное спасибо всем руководителям Негастома и в том числе Ольге Евгеньевне, за прекрасную лекцию и за хорошее и потрясающее отношение к врачам.